Всем привет, с вами снова я, Фия. А, в общем, время 2 часа ночи, и мне через 2 часа в аэропорт. Лечу, собственно, в Мексику и собираюсь сделать влог. Погнали! Собственно, там на заднем плане кровать. ее не видно из-за фонаря, но, собственно, вот, да. Я вообще не спала, я не собираюсь спать, потому что лучше я посплю в самолете, когда мы уже сядем. Вот. А, как я поняла, мы из Хабаровска собираемся полететь сначала в Новосибирск, оттуда в Москву, а потом уже в Мексику. И это будет самый трудный перелет в моей жизни. Всем привет! Я вернулась. На улице уже 6 часов утра. Прохладно, идет дождик. Я спала всего часа два от силы, потому что меня просто вырубила. Собственно, что будет дальше, мы с вами узнаем прямо сейчас. Короче, я уже. Больше недели в Мексике, типа, нам через 4 дня уезжать. Видео буду монтировать, видимо, по дороге обратно. Плюс ко всему, у меня вообще не все на телефоне, это надо будет перекидывать. А, наверное, можно заметить по моему цвету кожи, что я загорела. А если бы точнее, то обгорела, потому что моим ногам пришел кобздец. Я сейчас сижу, мне очень больно, я не хочу показывать свои ноги. Вот. А, пока могу сказать, что я была на двух экскурсиях. Одна из них это просто путешествие. Мы были на пирамиде. Все фоточки вы можете найти в моем инстаграме. Я оставлю ссылку в описании. Да, представляете, я начала вести инстаграм, потому что я не знаю, почему просто. Вот. А второе, мы были на прогулки с акулами, и я пыталась снимать на телефон, используя водяной чехол. Как бы ничего хорошего из этого не вышло, я вам скажу, поэтому... Репортаж с места событий. Я сейчас нахожусь на пирамиде. Начался ливень, собственно. Он э, не видно на камере, к сожалению, но он полил, так что идем подниматься под дождем. Не хочу намочить телефон, так что поднимусь и покажу вам виды. Можно, в принципе, больше не купаться. Дождь очень сильный. А это мы были в Синоте. Для тех, кто не знает, Сенот – это природный источник. Также в том месте нам рассказали про культуру майя, и это было очень интересно и познавательно. Также мы побывали вместе в агавы и попробовали текилу. Следующий день у меня оказался не менее насыщенным. Мы плавали с акулами, но, к сожалению, снять у меня это практически не получилось из-за того, что я не взяла с собой GoPro, которое можно взять под воду. Из арсенала у меня было всего лишь вода Это не убило? На следующий день я посетила остров женщин. Там мне выпала возможность поводить гольфкар. На острове женщин мне удалось посмотреть на черепах и покормить их. Также мы хотели покататься на зиплайне, но вскоре передумали, и это было хорошим решением, потому что в конечном счете мы поехали в другой парк, на котором зиплайны были гораздо круче. А вот и тот самый парк Эксплор, в нем очень много интересных активностей, и я считаю, что в него стоит поехать. Внимание, на следующих кадрах будут мои визги. <свист> на следующем кадре тоже будут визги. а сейчас я воспользуюсь возможностью поговорить с вами в этом парке также есть очень много пещер на подобие той что вы видите сейчас Мне удалось побывать в подводной реке. И скажу сразу, она была очень-очень холодная. И также советую брать с собой мягкую обувь на наподобие кроссовок, так как в них было удобнее всего из-за того, что в подводной реке было очень много камней, и можно было запросто подвернуть ногу и упасть. А на этом, дорогие друзья, все. Заранее прошу прощения за то, что... Раздобыла очень мало информации о Мексике, но надеюсь видео вам понравится. Не забывайте подписываться на канал.